для вязания я взяла пряжу baby ботик не столько она меня заинтересовала по составу сколько по яркости цвета Вон какие у нее яркие цвета такие переходы очень мне понравились будем сейчас вязать посмотрим что получится в 100 граммах 320 метров стопроцентный акрил Рассчитано на вязание спицами номер три или 4 Сначала я связала образец теми спицами, которые здесь рекомендует производитель. Вот видите, здесь написано спицы номер три или 4 Я взяла спицы номер четыре и связала образец. Он мне показался жестковатым. Ну, может быть для другого изделия подойдет, но для бактуса он мне показался слишком жестковатым, этот образец. Поэтому я взяла еще спицы номер 5 и связала образец на них. На этих спицах мне образец понравился больше, поэтому начала я вязание на этих спицах, на коротеньких. А затем уже перешла на вязание вот такими большими спицами. Поэтому... Для работы я рекомендую с этой пряжей для вязания бактуса, именно вот этой модели, использовать короткие спицы и длинные спицы номер 5. Вот я вам сейчас даже покажу номер 5. И в итоге у меня получился вот такой платок. Связался он очень легко. Пряжа приятная, очень ровная. Выглядит пряжа вот так, вот она. Из такой пряжи очень хорошо видно узелковый край. Вот он такой получается, очень четко прорисованный. Начинаю вязание на коротких чулочных спицах. Набираю 3 петли. Первый ряд провязываю без прибавлений, просто лицевая. Каждая петля вяжется лицевой, лицевая, лицевая. И уже в следующем ряду начинаются прибавления. Прибавления будут делаться в начале каждого ряда. Вяжется Первая петля за переднюю стенку сначала, а затем за заднюю стенку. Остальные петли провязываются лицевыми. В следующем ряду точно так же первая петля провязывается с прибавлением за переднюю стенку и за заднюю стенку. Остальные петли вяжутся без прибавлений. Снова прибавление за переднюю и за заднюю стеночку. Остальные петли вяжутся лицевыми. Вот уже видно, вырисовывается прибавление, оно идет равномерно. И также видно, что идет переход цвета, он тоже идет равномерно. Итак, вяжем в каждом ряду. Все очень просто. Прибавили, провязали все лицевые. Развернули, опять прибавили и провязали все лицевые. И затем, по мере того, как полотно будет увеличиваться, переходим на длинные спицы такого же размера. Вот у меня уже вот такая длина получается. Вот такое было начало. И вот только уже связалось. Сейчас я довязываю весь моточек до конца. И посмотрим какой размер получится из 100 граммов пряжи. От 100 граммов остался вот такой маленький клубочек. И его как раз хватит на то, чтобы закрыть все петли. Закрываю петли очень просто. Две петли провязываются лицевой за заднюю стеночку. Провязали и вытянули вот так вот побольше. Потому что это будет часть прилегать к шее. Чтобы она растягивалась хорошо, надо сделать эластичный край. Одеваем эту вытянутую такую петельку сюда обратно на спицу и провязываем следующие две петли за заднюю стеночку. Провязали и опять вот так подтянули. И вот так снова одели за заднюю стеночку, связали. Подтянули, одели, связали. Подтянули, одели, связали. И так все петли до последней петельки, до конца ряда. Я закончила закрытие петель. Вот такой получился край. Такая дорожка. Если ее потянуть, видите, как она растягивается хорошо. Вот платок готов. Итак, я снимаю размеры. Высоту платок получился 50 сантиметров, а в ширину, а в ширину получился. 110. В сложном виде 55. В развернутом 110. Вот так выглядит платок в развернутом виде. Размеры я вам уже сказала, полметра получается высоту, вот так, и здесь по краю, по самому длинному, метр десять получается размер. Сейчас я вам покажу, как он будет выглядеть на манекене. Вот так он выглядит на манекене. И как вариант, можно просто накинуть на плечи. Вот так. Или так, или так, или так, просто закину в конце назад. Такой вариант хорошо под пальто с большим вырезом. На вязание такого платка уходит где-то около одного дня. Я вязала с перерывами, но примерно так посмотрела, что получается где-то за один день такой платок связать можно. Если вы будете вязать такой платок по этой схеме, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько времени у вас уйдет на вязание этого платка. Заранее вас благодарю.